Горы здесь плечом держат небо небосвод И восток опять Солнечным лучом сразу оживет Золоченый барс на броне Спросят нас в селе, ходите под кем Ваши командиры где? Батер, Акемерген Великий Аннергетер Батыр, эрбатый, эрбатый Батыр, эрбатый, эрбатый Он от жадных глаз, загребущих рук Сторожит покой древних гор Ума туман, чай, уйми-ка дрожь Научи терпению дождь Из железа нож и винтовка тоже Из железа склепан вождь Пусть два во дня едим байку пресной Двести граммов в рассвет Пусть они сыны под небесной Жидеть гневных небес. Батер, батер, бату. Он от жадных глаз и загребущих рук Сторожит покой древних гор.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 Куснула алтаря довершень, а ты рвёт, а ты рвёт Он от жадных глаз и загребущих рук сторожит покой древних от жадных глаз, загримующих рук, сторожим покой древних.